простые инструменты для работы с КТ в программе Триана. Запустите программу Триана. Щелкните дважды для выбора пациента. Выберите вкладку КТ в верхней части. Вкладки справа показывают последние сохраненные снимки. Инструмент выбора используется для перемещения оси вращения. Перемещение вперед-назад возможно с помощью колесика мыши. Инструмент увеличения. Тяните вверх для увеличения, вниз для уменьшения изображения. Инструмент перемещения. С помощью этой функции можно подогнать размеры окна. Инверсия цвета меняет черное на белое. Поставить стрелку. Выбор цвета пометок. Скрыть все пометки и оси вращения. Измерение угла. Установите центральную точку и тяните точку, которая будет проведена первая линия. Поставьте точку, которая будет проведена вторая линия. Точки можно перемещать. Измерение расстояния. Щелкните на первую точку и тяните курсор до второй точки. Вы можете переместить всю линию или любую конечную точку. Увеличение и уменьшение размера панели в окне. Экран мультислайсинга представляет собой режим экрана для просмотра специальной панели с несколькими срезами. С помощью колесика мыши можно перемещаться по слоям во всех срезах. Показать скрыть ось вращения во всех срезах. Показать скрыть линейку.